дорогие мои сегодня 79 день эксперимента пятый эпизод сейчас в процессе монтажа и сделан пока еще меньше чем наполовину за сегодня мне нужно постараться сделать больше чем треть получается чтобы завтра сделать какие-то финальные штрихи а в четверг еще раз его переслушать на всякий пожарный и еще доделать если вдруг чего там есть за эти дни почему-то я ничего не снимаю и уже не то, что руки опускаются, они даже просто не поднимаются, даже и не, и не хочется ничего снимать. Потому что просмотров там у предыдущих меньше 10 у каждого видео, из трех новых. А соответственно, мотивация так себе, как понимаете. Но я тем не менее продолжаю, пусть и с такими пропусками, потому что это эксперимент все-таки. И нужно продолжать и смотреть, что с этим происходит дальше, несмотря на такие мелкие цифры под видео. Поэтому я вас еще раз призываю, смотрите видео. Даже если вам некогда сидеть, смотреть около телефона, около компа. Ну хотя бы просто включайте, пусть идет, и вы будете все равно слышать хоть что-то. А если вам не интересно, тем более, пусть оно идет. У меня будет просмотр, как говорится, вам пофиг, а мне приятно. И ставьте лайк. Напишите в комментарии, что вы, может быть, не хотите увидеть в видео, а что хотели бы, если бы захотели. Может, хотя бы так получится. А я буду продолжать. Если буду видеть много просмотров, то, естественно, у меня будет мотивация снимать чаще. Буду снимать чаще. И да, я помню, что я обещал и гараж, и пушкинский. Все это будет, но, видимо, чуть позже. На этой неделе, возможно, я успею. В субботу, например. Но первым делом мне нужно закончить эпизод, монтировать и подготовить его к выпуску и спокойно его в пятницу выпустить. Если я к пятнице все нормально успею, точнее к четвергу, к вечеру, а в пятницу мне удастся его запланировать на выход на утро, то даже в пятницу днем уже я, например, могу сходить в одно место и в субботу днем в другое. И, соответственно, в следующие дни выпустить эти видео с Пушкинским и с гаражом. А пока буду усердно доделывать. Заканчивать, то есть монтаж пятого эпизода подкаста. А в этом видео я просто расскажу, что было в прошедшие дни. Мне удается читать без перерывов. Мне удается делать медитацию дыхательную, тоже без пропусков. Я вот думаю насчет инстаграма. Зря я пообещал результаты опроса, потому что что-то как-то я не хочу этого делать. Хотелось сделать пост, хотелось сделать опрос. Надо было сделать просто опрос. И кому интересно, могли бы вполне ознакомиться с его результатами, пусть и сырыми, в комментариях. А вот сейчас я ну, обещал. Прошло время. Ну, как известно, мы с ходом времени меняемся. Я, наверное, поменялся. И я не хочу делать уже никакого результата. Несмотря даже на то, что я собрал все в кучу, но сейчас, сейчас вопрос в том, как это представить, в каком виде. И нужно как, какой-то текстик небольшой написать, чтобы его все-таки прочитали. Короче, не идет пока. Может быть, пойдет позже. А оно пойдет позже. Видимо, наверное, просто надо забить мне самому на, на такой большой промежуток времени, который прошел с момента публикации опроса. Даже с момента завершения уже опроса. И, собственно, до публикации результатов. Ну вот еще один мне урок. В следующий раз умнее буду и постараюсь ничего такого не обещать. А про розыгрыш не шутка. Еще раз напоминаю, что я разыгрываю книгу «Просто космос» и дневник «Эджайл», который создан для того, чтобы практиковать этот метод планирования или метод постановки целей. Поэтому давайте поднажмем, и пусть этот розыгрыш состоится в ближайшее время. Но, кстати, я не терял надежды снять влог каждый день. И вот, например, в субботу я даже снял несколько кусочков. Вот, например, я говорю, что иду на подработку. Сегодня я, пожалуй, первый раз за четыре дня, наверное, выбрался из дома дальше своего квартала. Потому что подработка по фотографии выдалась. И сегодня небольшой перерыв в монтаже получится. Продолжу с понедельника, прям уже очень плотно, чтобы в пятницу выпустить пятый эпизод. А следующее видео я снимал каждое утро, чтобы начать новый влог. Привет, мои дорогие, с вами снова я. Сегодня 73 день эксперимента, 5 февраля. Вчерашний влог я запланировал на сегодня на 5.30 вечера. Посмотрим, как это повлияет на просмотры. Привет, мои дорогие, сегодня 74 день эксперимента. 6 февраля, вчерашний влог вышел по плану в 5.30 вечера, но это не повлияло на прирост просмотров, скорее даже наоборот, нынешний влог я попробую выложить завтра утром, или даже добавлю еще в этот влог завтрашний день, а выложу в субботу днем, и посмотрим как это повлияет, привет дорогие мои, сегодня 75 день эксперимента, 7 февраля, я вот думаю, может мне снимать влог после того, как я увижу, что определенное количество просмотров есть у предыдущего видео уже. А то что-то как-то пока не очень бойко получается. Да и мотивация какая-то никакая, видя, что смотрит меньше определенного количества человек. Или продолжать снимать, невзирая на просмотры. Или делать недельный влог. То есть по итогам недели. Что было? Собирать в кучу. И в одном видео выпускать, например, в субботу или в воскресенье. Короче, я думаю, еще пока. Сейчас пока получается чуть реже снимать, и дел особо не получается планировать никаких. Но воспользуюсь этим периодом для того, чтобы, может быть, отдохнуть, набраться больше сил перед более интенсивным февралем, второй половины февраля и предстоящим мартом, который 100 пудов будет намного интенсивнее. Доброе утро, мои дорогие. Сегодня семьдесят шестой день эксперимента, восьмое февраля. только посмотрите на этот перформанс. Не помню, сказал ли я, что мне удается регулярно читать. И уже очень скоро я закончу целых две книги. Секунды и эпизод готов. Зачем-то не проверив, сейчас удалил одну из дорожек. И опять же, хорошо, что прослушал перед тем, как все финализировалось. Сейчас, короче, пришлось переделывать чуть-чуть, слава богу, немного. И вот опять сейчас дубль 2. Надеюсь, на этот раз все нормально будет. Не поверьте, третий раз я финализирую, потому что был еще там один косячок. Поэтому все внимательно проверяйте, если используете много дорожек. Доброе утро, дорогие мои, сегодня уже 13 февраля. А между тем я уже завершил вчера монтаж пятого эпизода. Запланировал его выход на пятницу на 8 утра, поэтому ожидайте, у тех, кто подписан, он появится автоматически в ленте. Кто не подписан, очень рекомендую это сделать. Ссылка в описании видео этого и всех остальных на подкаст есть. И также напоминаю поставить 5 звезд, если вы этого еще не сделали. Вот такой вышел этот влог. Немного сумбурный, но мне кажется, этим и интересный. Сейчас у меня в планах переговоры со следующим гостем. Назначение записи и собственно запись, ну и следом монтаж. Я подумывал, чтобы увеличить частоту выхода эпизодов, то есть делать не раз в месяц, а раз в две недели. Но пока я, наверное, от этого воздержусь. Тем более время получается у эпизода не маленькое. По себе знаю, что мне, например, за короткое время, даже, наверное, за неделю, это было бы послушать проблематично. То есть найти время обстоятельно, там, я не знаю, полежать, походить, поделать какие-то дела домашние. И послушать час 10-30 эпизод, ну это, сами понимаете, время надо для этого. И я думаю, что за месяц это самое реальное сделать. То есть раз в месяц пока, наверное, это самый реальный срок. А когда поступят многочисленные просьбы слушателей о повышении частоты выхода эпизодов, наверное, тогда я это и сделаю. Или когда будет возможность чаще делать записи, приглашать больше гостей, чаще приглашать гостей. И когда я придумаю, наверное, целый список из гостей. Сейчас, пока я очень тщательно подыскиваю гостей, выбираю, думаю долго. В том числе и этим ценен каждый выпуск, между прочим. Поэтому этот влог я на сегодня, думаю, заканчиваю. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайк этому видео и всем остальным. Пишите в комментариях, что вы хотите видеть, что вы хотите слышать в подкасте. Может быть, даже тоже здесь пишите. Какие истории вы хотите увидеть в видеобродилках. Точнее, какие. Прогулки вы хотите видеть в бродилках. Ну и все, до встречи в следующем видео. Надеюсь, оно выйдет не через две недели, как это. Или через неделю это получилось. Ладно, отличного вам завершения недели и прекрасных выходных. Пока. Пока я снимал завершение влога, у меня подгорела картошка. Наверное, не стоит 200 дел одновременно делать.